Ссылочный протеин номер один в Великобритании хиткой 37%. По моему промокоду. Ссылка под видео. Переходи и заказывай. Когда встает вопрос выбора производителя, то можно запутаться в многообразии брендов, представленных на рынке. Но один из них выбивается из общей массы и с большим отрывом по показателям качества вырывается вперед. MyProtein – единственный в Европе бренд, сертифицированный по безопасности пищевых продуктов. Все составляющие продукта содержат в себе высочайшие качественные ингредиенты. Impact Way это первоклассная сыворотка. Каждая порция которой содержит 21 грамм белка – продукт с натуральным вкусом, полученного из качественного источника – коровьего молока. Протеин подвергается естественной фильтрации и распылительной сушке. Эти способы обработки позволяют получить полностью натуральный продукт. Одна порция протеина содержит 4,5 грамма аминокислот бца, Это целые 9 грамма жира и 1 грамм углеводов и всего 103 калории. Протеин выпускается в 40 различных кусовых решениях, среди которых шоколадный брауни и клубника со сливками. Почему цены настолько низкие? Собственные мощности производства. Компания закупает колоссальные по объему партии сырья у крупнейшей поставщики. Европы и добивается самых низких цен. Это дает возможность сильно снизить конечную стоимость для потребления вниз. Упаковка. MyProtein изначально отказались от фасовки продукции в банк и пакуют ее исключительно в пакеты. Они дешевле и компактнее. Такой подход существенно снижает транспортные и складские расходы. Вот так. Цент за центом делаем продукт дешевле. Impact протеин отличная добавка для набора сухой мышечной массы по нормальной цене. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Whoa, <laughs>